Здравствуйте, меня зовут Татьяна Желенко. Я мастер-преподаватель высшей школы по перманентному макияжу, был профессионал. Сегодня немножечко коснемся, как правильно отрисовать руки. Сначала, перед тем, как переходить к живым людям, начнем с отрисовки на бумаге. Потому что сложность состоит в том, что помимо отрисовки на бумаге, где мы работаем горизонтально, у нас возникнет сложность с отрисовкой на объемных формах, то есть на лице. Поэтому разобьем задачу на два этапа. На первом этапе научимся геометрически выстраивать чертежи, а на втором этапе будем уже учиться работать с объемами. Это понятно. Проводим центральную ось через центр. Это может быть центр которую мы отвечаем на бумаге, если это уже отрисовка на лице, то это будет центральная ось, которая проходит через центр лица. Угу. Данная линия представляет собой линию смыкания губ. То есть, по сути, у нас нарисован некий крест. Расстояние от центральной оси до краешка губ должно быть одинаковым. Но, когда мы отрисуем то же самое на лице, скорее всего, некоторая разница будет присутствовать. Связано это с тем, что одна сторона лица чуть-чуть шире, чем вторая сторона лица. Это нормально, это у всех живут людей. Центральная ось. Самое главное, практически во всех абсолютно работах, связанных с приманентным макияжем, мы будем отталкиваться от нее. Мы намечаем руку Купидона, да, вот я его сразу ставлю для вас точечку, для того, чтобы нижнюю часть арки Купидона отметить. На равном расстоянии от э, центральной оси будем отмечать точки, которые нам нужны для того, чтобы верхушки арки купидона наметить. <coughs> Можем воспользоваться линейкой или, если вы отрисовываете в тетради с клеточками, по количеству клеточек. Вот мы наметим верхушки, которые будут э, в которые будет заканчиваться э, фильтр, то есть мы должны ориентироваться на некие природные моменты, когда делаем с лицом. Если это на бумаге, то у нас вот некая вот такая схема выстраивается. То есть вот три точки. Теперь работаем с нижней губой. Нижняя губа, она, как правило, у нас более объемная, чем верхняя. Поэтому расстояние намечаем по центральной линии. И уменьшается соответственно к уголкам. То есть мы же не можем нарисовать такой вот рот коромысла. Поэтому дуга должна уменьшаться. С середины где-то губки я намечаю точку для того, чтобы вывести линию более ровно, более симметрично. То есть вот такие несколько точек нам помогут для того, чтобы быстро, научиться строить симметричные губки по схеме. Теперь мы можем взять линейку. И соединить все эти точки для того, чтобы увидеть, какая получается симметрия. Ну вот с аркой Купидона я не буду использовать линейку. Сейчас я соединяю мягкой линии без каких-то вырисовок. Только для того, чтобы показать, каким образом создается симметрия. Угу. И, соответственно, нижняя губа. Соединяем тоже эти точечки, мне с буквой не так это удобно делать, как если бы я стояла ровно по отношению к листу бумаги, поэтому мне придется немножечко дофорректировать вот эту зону, то есть вот у нас получилась некая геометрия, естественно таких букв в природе не будет у нас такими острыми углами, поэтому мы будем Смягчать все эти части, когда речь зайдет уже о работе с лицом. Но симметрию мы уже не потеряем. Сейчас немножечко привык. Я более четко обвела сейчас, чтобы мы увидели приблизительно как это выглядит по отрисовке на бумаге. Что самое важное? Самое важное, чтобы расстояние между центральной осью, вот она у нас пунктиром отмечена, и верхушками лука купедона, вот эти вот две зоны, они должны быть между собой равны. То есть мы помним, что вот эта часть и эта часть, возможно, не будет друг друга равны. При этом Центральная часть арки Купидона, разделенная пополам, должна быть максимально идеальной. <coughs> То же самое касается нижней части. Уголки у нас всегда должны сходить на нет. В этой зоне не должно быть никаких полукругов. То есть мы видим логичную линию, представляем себе некий большой круг. Самое большое расстояние – это центральная часть. Расстояние на периферии – не может быть больше, чем расстояние в центре. Что касается пропорций губ, они могут быть различны. Верхняя губа может быть тоньше либо толще, либо они могут быть равны с нижней губой. Может быть расстояние между арками ближе, между верхушками арки купидона ближе, а может быть дальше. Это тоже всегда будет отличаться. В данном конкретном случае мы рассматриваем только построение симметрии, как правильно выстраивать, не ошибясь с пропорцией на губах. Очень важный, важный момент. Глубина арки Капитона тоже может отличаться. Она может быть больше, может быть меньше. Это тоже индивидуально. И да. ориентируемся в первую очередь на природные губки. Конечно, форма может быть разная. Наша задача научиться делать ее симметричной, ровной и красивой. Сейчас я продемонстрирую варианты форм, которые вы можете отрисовывать. Как вариант. Или так. Или вот так. А можно еще вот так. А также вот такой вариант. Переходим ко второй части урока по отрисовке. Это работа с объемом. Когда мы начинаем делать эскиз уже на лице клиента, Встречаем определенные сложности, связанные с тем, что лицо-то не плоское. Для того, чтобы тренировать работу с объемом, рекомендую использовать округлые предметы, например, резиновые шарики или фрукты, на которых можно потренироваться, поставить руку. То есть как это происходит? Мы берем ручку обычную, лучше гелевую, и учимся вырисовывать различные части на круглом предмете. Со временем у вас выработается навык постановки руки и вам будет гораздо легче отрисовывать на губах человека. Чтобы продемонстрировать на эскизе при отрисовке на бумаге, я использую сразу отрисовку сферических частей который будет изображать объемы нашего губ. То есть совершенно по-другому будет выглядеть наша работа, если мы учитываем естественные округлые части. Так. Для тренировки навыка можем использовать данный пример, отрисовывая различные округлые части губ в различных схематических комбинациях. Тем самым формируя разный объем губ, разную величину, толщину верхней и нижней губы, приближаясь к более естественному виду, более художественному виду женского рта. Эти два приема помогут вам в развитии навыка работы с симметрией и с работы с объемами. Понятно, что нужно много-много тренироваться, но вы развиваете глазами, ставите руку, и в дальнейшем вам будет гораздо проще работать непосредственно с клиентом. На сегодня все. Желаю вам хороших, легких клиентов. До встречи по профессионалах.